Александр, кто такой эффективный people-менеджер индустрии 4.0? Какими качествами и навыками он обладает? А, спасибо за вопрос, потому что он сегодня один из самых актуальных. Наверное, идеального ответа нет, как и, наверное, идеального менеджера индустрии 4.0 не существует. Но есть набор навыков, умений и знаний, которыми современный менеджер явно должен обладать для того, чтобы быть эффективным в современном мире. И сегодня в People Management меняются, наверное, акценты. Первая очень важная составляющая, мы понимаем, что большинство рутинных процессов будут в э, той или иной мере отданы роботизации, индустрии, которая связана с машинами, какими-то вещами. И поэтому сегодняшний People Management он должен понимать хотя бы азы диджитализации, работы с цифрой, с какими-то такими хардовыми вещами, которые позволят ему понимать, как сегодня устроена базовая инфраструктура 4, индустрии 4.0. Наверное, в противоположность этим направлениям очень важна еще и роль непосредственных сотрудников. Поэтому сегодня все больше и больше мы говорим о том, что люди, которые вышли с определенными наборами знаний, умений и навыков, должны их развивать и совершенствовать постоянно. Поэтому вторая доминанта в people management, или второе направление people management связано с системой обучения и развития. Она сегодня в HR формируется как одна из самых ключевых компетенций. Потому что современный people-менеджер должен создать систему, позволяющую своим сотрудникам и коллегам постоянно совершенствовать знания, умения и навыки. То, с чем люди приходят в организацию, скорее всего через определенный промежуток времени уже устаревает. Поэтому вот это соотношение работы с цифрой, с big data, с большим массивом данных, с диджитальной основой, параллельно с этим, с системой по развитию и обучению людей, это, наверное, сегодня два ключевых камня в системе people management на сегодняшний день. Какие ценности и практики передовых компаний, которые вы посетили, следовало бы перенять локальным компаниям, а какие не следовало бы? И почему? А, наверное, первый очень важный посыл, который я хотел бы... Отметить, ни в коем случае Наша практика показала, что ни в коем случае Нельзя копировать ту реальность Или те какие-то наработки, которые существуют Неважно, в силиконовой долине, либо в других Каких-то хабах инновационных а, Но, безусловно, есть кое-чему Первая составляющая – это поликультурная среда Если возьмете, наверное, рецепт успеха Большинство инновационных современных компаний Которые работают Либо в цифровой индустрии Либо в инновационных каких-то направлениях они сумели создать поликультурную среду, которая позволяет им в разности находить нестандартные решения. И поэтому сегодня компании, которые ориентированы исключительно на производственную эффективность, зачастую сужают спектр своей деятельности только в этом направлении. Но рядом с этим существует принципиально другая тема, связанная с инновационными решениями, с клиентским сервисом, с эффективностью не просто производственного процесса, а миксом вот этих всех составляющих. Поэтому первый очень важный посыл, который сегодня, наверное, украинский бизнес должен брать, это создание возможностей в организации поликультурной среды, которая даст возможность и разным людям разных поколений, и разных э, каких-то направлений в бизнесе приходить к нестандартным решениям, к решениям, которые позволяют быть более конкурентным способом. Второй вывод, который мы взяли из этой поездки, это э, такой интересный посыл. Он связан с тем, что нельзя назвать, назначить кого-то ответственным за инновации. Инновации не принадлежат в компании кому-то конкретно. Это одна из ошибок, которая делается в очень многих компаниях, когда появляется chief innovation office или chief digital офиса, и вот этот человек ответственный за инновации. Инновации принадлежат организации. И поэтому, если мы создаем среду, в которой мы поощряем возможность для нестандартного решения, право на ошибку, дискуссии, Столкновение разных точек зрения – это и есть среда для инновационного решения. И третий, наверное, важный вывод – меняется концепция лидерства вообще, как таковая. Если раньше лидер в бизнесе – это такой был харизматический человек, который вел за собой команду, который создавал команду, который формировал определенную культуру, то сейчас отношение к лидеру меняется как таковому. Лидер – это человек, который создает условия для наиболее эффективной команды. То есть, по сути, лидер – это человек, который остается за кадром. Это как в скрам-технологии или в agile-менеджменте. Если вы увидели лицо руководителя впереди команды, скорее всего, этот руководитель не создал нужных условий для того, что команда может дать необходимый результат. И то, что мы увидели, в, особенно в «Долине», это как раз принципиальное изменение парадигмы лидерства. Об этом сегодня говорят и многие бизнес-школы. Кто такой руководитель-мультиинструменталист? Как стать таким руководителем и при этом удержать фокус на результате, а не увязанность в микроменеджменте? Действительно, наверное, меняется вообще сейчас подход к руководителю как таковому. То есть раньше очень много мы говорили о лидерской парадигме и менеджерской парадигме. И хороший руководитель — это человек, который совмещает в том или ином соотношении эти два разных, ну, по сути, такого набора инструментов управления людьми. Сегодня это не является, только этом не является достаточным. Сегодня мы говорим о том, что хороший руководитель он должен все больше и больше заниматься своими людьми. Что имеется в виду? Он должен понимать их мотивацию, он должен создавать условия для их реализации. То есть мы говорим, что HR в организации должно становиться все меньше и меньше, а линейные руководители должны все больше и больше заниматься непосредственными людьми. Раньше требования к руководителю были прежде всего это человек, который хорошо знает свою профессию, который хорошо владеет hard skills и у которого есть опыт. Это никуда не ушло, но этого недостаточно, этого слишком мало, потому что люди приходят в организацию, а уходят от конкретных руководителей. И именно конкретный руководитель является лицом организации для своей команды. Именно конкретный руководитель с его поведенческими индикаторами, с тем, как он мотивирует или демотивирует людей, является тем решающим фактором, который создает условия для эффективной работы сотрудников или не создает. И чего греха таить, сегодня есть... Большая проблема с тем, что многие руководители не умеют дать фидбэк. А если вы посмотрите на статистику того, какая ключевая причина ухода сотрудника из компании, то вы будете удивлены, потому что первая ключевая причина связана с тем, что люди артикулируют это так. Компания обо мне не заботится. Не с точки зрения заработной платы или условий для повышения, это вторая и третья причина, а с точки зрения того, что компания со мной не работает. По словам компании, не имеют руководителя который либо занимается вами, дает обратную связь, создает условия для вашего развития, либо он исключительно ориентирован на достижение каких-то конкретных KPIs, и на этом все. Вот то, что сегодня, наверное, меняется в парадигме руководителя как того. Он должен быть не только хорошим профессионалом в своей профессии, но он должен быть хорошим hr чаром. То есть HR как таковой, как профессия отдельная, она исчезает потихонечку. Сегодня менеджер слэш HR – он, это, по сути, есть его полифункциональность. Это тяжело, это сложно. Но особенно на рынке труда, как в Украине, который достаточно ограничен, и где у вас есть нехватка персонала, особо качественного персонала, вы не можете не иметь руководителей, которые не только хорошо разбираются в профессии, но еще понимают, как правильно управлять и мотивировать людей. Александр, в вашей публикации ранее было написано о культуре одноразового потребления. Скажите, как ее можно диагностировать в компании, как ее можно предотвратить или изменить? Этот вопрос, он по сути является продолжением ответа на предыдущий вопрос. Если в компании срок жизни сотрудника короткий и уменьшается, мы говорим о том, что что-то не так. Потому что человек приходит в организацию, он определенный период пытается разобраться в том, как быть эффективной в этой культуре, в этой организации. И если он не находит определенные... Важный для себя мотивационный момент, он просто меняет компанию. А если мы берем поколение Y, так они очень быстро меняют одну компанию за другой. Когда ваш рынок мир, и если мы берем силиконовые компании, то их трудовой рынок это мир. Им не важно, индус у них работает, или украинец, или американец, или африканец не принципиально. Но когда вы говорите про рынок Украины, где у вас ограниченный человеческий ресурс, то вот это, скажем так, короткий период жизни сотрудника в организации, он пришел, выдал результат и ушел он не является эффективным. Вы не можете создать систему, которая бы была направлена на повышение эффективности людей, потому что наиболее эффективные сотрудники, те, которые мотивированы, те, которые лояльны компании. А для этого нужно время. Культура не меняется за один день. Поэтому, если вы смотрите, что частота замены сотрудников компании зашкаливает, в принципе, все HR-практики обречены. В них нет смысла. У вас появляется одноразовая культура потребления. Организация потребила этого сотрудника, либо ту компетенцию, либо ту функцию, которую он принес за короткий промежуток времени, и он заменился. И так у вас не создается система как таковая, так у вас не вырастает культура организации. А сегодня, если вы собрали хороших сотрудников, это недостаточно. Потому что если вы создали такие условия, что эти хорошие сотрудники могут быть более эффективны, чем каждый из них по отдельности, вот это то, о чем мы сегодня говорим. Потому что все исследования показали, что на сегодняшний день люди высоколояльные, более замотивированы, в разы более эффективнее, чем просто сотрудник, который пришел с 9 до 6, отбыл свое время и ушел. Но в Украине ситуация еще драматичнее, потому что рынок труда очень узкий, требования растут у бизнеса все больше и больше, и мы не можем менять сотрудников так быстро, как компании, для которых рынок труда, человеческий капитал – это, это рынок мира. Вот, наверное, в этом как бы, ключевой сенс этой как бы, идеи.